Всем привет! С вами Лавочка Платон. Сегодня будем дрифтить. Если вы любите дрифтить, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот наш агрегат сегодняшний. Наш претендент на победу. Главное его не разбить. Хотя кому это важно? Кому это важно, если я кому-то разобью машину? Машина в основном моя. Верно? одна вот с нас пару круж... кружочков пару кружочков проедем так мы никому ничего не отключаем блин нет так мы быстрее выезжать пока танкисты не приехали нормально мы читера. Шучу. Так, надо сделать посиже. Блин. Так, это. Надо, надо делать так, вот так. Это графическая доступная ставляя максимально. Вот, теперь нормально. Если вы смотрели видео про GTA 5. Точнее, первый видос по GTA 5, то который на канале вышел вообще у меня, то, возможно, вы заметили о том, что 4 это плохо. Хотя, возможно, вы 4 под э описание читали. Но если вы читали описание, и вы прошли его полностью, ну или хотя бы прошли строчку, что 4 это плохо, то значит красава. Может, писаться как в комментариях в таком случае. продолжаем дрифтить. Ну, ты иди дрифт. Проходим бочком. Здесь единственное, что не хватает, это какой-нибудь музыки. О, знаю, какой музыки не хватает здесь. Здесь музыки не хватает из карбона. Где мы гоняем пока не его Вот эта музыка бы подошла бы идеально. Если в том, что дрифт не самый лучший, то я вам скажу. Это не самый худший вариант. Это такой средненький дрифт. Но было вот такие моменты. И просто моментище, просто ловил я. Жесткие же ж... самые жесткие моменты и всех. А вот как крутить пятаки? Вот Какой-то мужик прости, крутить пятаки. Вообще великолепно захожу. Идеально. Блин. Нормально. Погоняем щючток. Посмотрим, что можно сделать тут на этой машине. О! Есть те. Сегодня мы и с, с маршрута. Если вы хотите наточить скил дрифта, то можете использовать трассу, которая я на которую я гонял только что. Так, здесь сюда. Если вам понравился этот раз ставьте лайки тем больше лайков набираем, тем больше мотивации у меня снимать вообще какие-либо видео потому что последний раз я занимался каналом еще месяц назад И то, потому что просто надо было необходимо сделать это скоро моему каналу года, а я ничего не выпускаю давайте мы соберем 100 лайков я буду доволен я просто буду счастлив 100 лайков это же не так уж сложно вообще не сложно всего лишь 100 человек нужно, которые поставят лайки. Если вы соберете 100 лайков, все выпускают новые видео. Если, если мы наберем хотя бы здесь 50, я выпущу обязательно. Выпущу видео. Или даже стрим. Начну. Перед Новым Годом. Точнее, за пару часов до него. ну Или за день. Где-то так. Что все у вас в руках? Поддерживаем автора, получаем контент. Не поддерживаем автора, ничего не получаем. Гениально. Скорее всего звуки двигателя не слышно, потому что звука, бля, нету. Можно все там настроить. О, давайте выпрыгнем. Вот сюда под конец. Блин, не получилось. На этой машине не получится сделать это. Поэтому мы знаем, что сделаем. А, вот так-то лучше. Так, ну я еду. Нормально. Сейчас поедем в другую сторону. И шляпа у меня вылезает из машины. Нормально вообще. И представлень о том, что снимаю или я видео. Да, я снимаю. Какая проблема? Подпишитесь на канал тогда, если вы с... если я снимаю видео. Это ж гениально. Нормально. Великолепно. Ну представляем новую Теслу. Ну, Tesla. Ну тесла Tesla, ахаха. Tesla, ахаха. Покупайте только в официальных дилерах. <laughs> Нормально вообще. Что нам можно продать отсюда? Шины. Раз. Два. Три. Четыре. Кому продать три шины от ССО? Кому продать руль от ССО? Вообще. Кому продать стекло от ССО? Кому еще стекло? Кому еще надо стекло? Кому нужны тормозные диски? Нормально. Ну, Но последний заход. Мы уже будем прощаться. Всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. Набираем много лайков, сделаю стрим обязательно перед Новым годом. Всем удачи, всем пока. И Брэ. О. За это можно поставить лайк. Не поставишь? Тебя это сюда дойдет и про и тебя развернет.